всем привет ребят и это новый старый влог если так можно выразиться когда-то я уже выкладывал на канал влог от пятнадцатого года год назад примерно я его выкладывал там короче был поход мы ходили в лес с палатками все такое но это я давно записывал и вот потом только выложил как собственно и сейчас почти год назад я выкладывал на канал анонс анонс вы сможете смотреть по ссылке в описании и ну если конечно сможете если я его прям точно не заблокировал вот и сейчас до меня только руки дошли до того чтобы смонтировать этот видос и вот он оказался слишком длинным выкладывать 40 минут влога я как-то не особо хочу поэтому выделить это примерно две или три части я пока точно не знаю я смонтировал только одну там на 15 плюс минут, я точно пока что не знаю, где-то примерно от 15 до 20 минут вот этот видос, который вы смотрите, вот, что же еще сказать, ну, собственно, все, приятного просмотра. Кидай машину. Ну ты ебанутый! Туда, блядь! Ну ты ебан, она еще целая, кстати. Гой я обратно закину. блять. сейчас, сейчас спускаться. Сука, она целая почти. Ебать, как я сейчас закинуть обратно? закинули я вообще ее? Так, давай вот так вот. Готов? Давай, дай вот прям туда и бай. Да. Прям прицелься хорошенько. Можешь как, можешь как можно дальше кинуть. Да вон заниз возьми прям. Заниз прям возьми, я заниз брал. Она еще целая. Пиздец, а не машинка, отвечаю. Ребят, бессмертная машина, ёб твою мать. Отвечаю, вот машинка хорошая, еще, сука, бронированная, походу. Выкинем ее сейчас туда. Как-нибудь, чтобы удобно было вот так. О. Это я тачку кидал. Я ей, походу, насрать, Ре реально. Сейчас посмотрим. От нее отвалилось одно колесо Вот оно, кстати, лежит Че? Тебе кинуть? Сейчас Так Камеру поудобнее, чтобы Как-то это было так Готов? Кидаю Не туда? Бля, походу вот отсюда упала. Упала, да? Пиздец. Бля, вид офигенный. Как вам вид, ребятки? Могу менять. Во! Нет? Нету там? М -м, есть идея, чувак. Не, стой. А... Сейчас, конечно, будет жопа, но. Кинь ее мне, ну вот так, чтобы я смог ее пнуть. Это будет пиздец. Давай попробуем. Она реально бронированная, я ее смог пнуть. Тачки насрать вообще абсолютно. Охереть, я отвечаю. Да, что мне с ней сделать еще такое? Давайте я попробую запнуть. Ей похуй, а абсолютно Даже колесо не отвалилось И на нем ее вот сюда, в стену Наконец-то И последний Кодовый, так сказать И на нем вот туда Я футболом занимался, поэтому Трехочковый был, наверное Все Тачка в говно Там где он залазил, короче, смола Вот, где он залазил, там смола, короче И смолу вступил мне, да. Слез? Все, короче, тачку в говно расъехали. Пошли, я тебе покажу, что от тачки осталось Иди сюда Я надеялся на это, я не ныл Хотел, хотел чтобы ты не слез Сейчас поближе посмотрим, что стало с тачкой может быть что-нибудь интересненькое. А может быть херня. Посмотрим сейчас. Спущусь только. Песос. С тачкой просто говно. Чувак. В футбол можно играть. Смотри. Давай, пенальти. Оп, оп, обвожу. Одного, второго, третьего. Ну иди подкинь. Да, уже да есть, есть, есть что подкидывать, заебал. Вон там что-то еще осталось от нее. Ну да, заднее колесо. И это, на. Так. Давай. Пинанул, улетела. А так-то красиво. Котик спит. Или нет? Мась! Ты жив вообще? Кот? Кот? Ты жив там? <связывая> Ладно, он живой, мурлыкает, значит. <связывая> ну, в смысле, да, он, раз он мурлыкает, значит живой. Супер. Кисик. <связывая> Хороший тисик. Будем делать мега-супер крутые как ты там сказал, бутики in the world. Топ бутики in the, world. Бутики in the world. Вон Тоха, опять тут. Для этого нам понадобится сыр. Колбаса! Пошла сюда на помидорка, огурчик. Похожий на член! Мазик! Чечу. самое главное. Масло. На сковородке. Не проливайте. Короче, делали мы тут супер э, топ по бутики in the world, и у нас загорелась плита. И нужно я пролил на нее масло. Ребята, это важный урок. Никогда не проливайте масло на плиту. Отвечаю. Теперь продолжим. что ты смотришь? Не смотри на меня. Девушки физик. Короче, надо... надо... Блять Хм! Что, надо достать? Это... Ты ёб ты, что все падает-то? Да потому что ты рукожоп Ну, может, иди в жопу Надо взять колбасу Нарезанная колбаса Да Супер Её взять и ебать А? Ну ладно, блядь, это... Нет. По идее это нет. Бай тут просто, не знаю, видно не видно, но все в дыму. Офигеть. Вот, короче, это, не повторяйте наших ошибок а... и типа, да. это я хотел еще сказать, но уже забыл. Колбаса готова и теле еще дымиться. Теперь надо нарезать сыр. Я, конечно, ни разу не отрезал еще сыр одной рукой, но... Е. Yeah. Сука, что сейчас Вот это вот хей, в который мы сейчас будем плавить сыр, вот отсюда свалилось просто. Потому что, ну, я могу. я практикую. Да, могу вас научить. Короче, для... Продолжаем херачить сыр делаем вот так и ставим ненадолго. Два оставляем. Если вы делаете один бутик цельный, то вот так же, вот то... Ну, короче, вы это понятно все. Все, ставим на 35 минут и уходим спать. Через 35 минут вернемся. Чем мы делаем пока дальше? Мы берем... Включаем воду и моем вот эту вот Я мыть не умею одной рукой, поэтому. Поэтому да. Что делать с крошками? Сдуть. О, все. Берем и башим. Колечки отрезали. Нихуя не получилось. Выкидываем нахуй. Колечки. Да. Где колечки? -то? Берем, короче, сыр э, э, Бутик, ну, часть ту бутика На которой сыр еще не расплавился И херачим Одно кольцо на него Другое на другое дру, Блять, на другое Достаем наш расплавленный сыр Он нихуя не расплавился Плавим его еще раз Теперь, короче, моем вот эту херь И режем ее тоже на колечко Мата, ла, ла. М -м, ding -ding а, продолжим. короче, продолжаем. мы нарезали два кольца, потому что у нас два бутца за яйца. Э, достаем наш расплавленный сыр на других бутиках. ай, он горячий, сука. он херовый сыр, так что это почему горячий? А еще манючий. ну Но он нормальный такой. ай, очень горячий? Заебал. Херачим сюда. Как. Давай перекрестим, короче. Мазик. Вот так вот. Здесь тоже так же, что вот так вот. Это Теперь, короче, берем кейчуп и херачим точно так же. Другим перекрестием. Так. И вот так. Все, короче, я увольняюсь с официанта иду на поворот я никогда не приду в это кафе. Сюда херачим, короче, огурчики. Mm, Блять. Mm, mm, Бери, Переворачиваем это херачим вот сюда. Оно все пизданется, но вообще плохер. Все, это. Оно все пизданется, но до кого это ебет? Да. Мы ружьемач. Все. Теперь это можно жрать. На самом деле нет. Но почему бы и не попробовать? Это, это? был мастер-класс, как не стоит готовить а если мало, то я снимаю, жду, сука. Не буду жрать это говно, которое мы приготовили Да тихо-тихо, оно сползает Потому что оно не ровно А знаешь, что еще сползает? Труховые манки своего тела Че? Ах ты, сука, некрофил Мы тут, короче, вспомнили, что мы забыли добавить колбасу Поэтому мы оставляем в сторону бутики Берем колбасу, наверное, вот эту, она потолще будет Кляем ее сюда, режем и кидаем куда-нибудь. А, например, вот сюда. О. А на кой хер мы тогда еще одну жарили? Коту. Вот у тебя, сука, кот. вот теперь бутики готовы, их можно жрать. Ну, в принципе, вот бутики готовы, сейчас их понесем уже. Ах ты су... Что Тоха, будешь первый пробовать? Давай. Осталось как-то его взять в рот. Короче, ребят, сейчас бегу в больницу, Тоха отравился этими гребаными бутиками, ну их нахер, я вторую выкинул, даже пробовать не стал. Это пиздец. Фу, это капец просто. Да, Тоха? Ты на меня просто стягивает. На самом деле нормальные бутики были, мы так перекусили. Твердая верхушка была, на самом деле, слишком перегрелась на А так вообще нормально. Сейчас мы гуляем, короче, час, час ночи. Да, светло час ночи. Почему бы и нет? Идем, короче, херню страдать, сейчас на крышу полезем. Ребят. Тиммейты не нужны. 27-98-77, звоните. Сейчас будем пытаться, короче, перевернуть ворота, но у нас ни на не выйдет, потому что да. Что, не выходят, да? Чувак, они приделаны, алло Он пытается Но у него ничего не выходит Короче, поднимаемся мы все Ты ебанутый, блядь Поднимаемся все на шналку Не прыгай, блин Стрен, тут тебе пиздец Долбоеб Все мы Блядь, ну еблан, нет, прыгай тут ебанутый тут так то норма сведел как у меня немножко камера это фокус потерял короче, облом с этим падиком мы идем в другой, потому что там замок что-то ржавый и... Э, ну, не открывает, ебать не, а замок-то новенький а? новенький замок, тебе никто не, не войдет ты посмотри, посмотри сам Опять облом Что за говно Совет на будущее, ребят И на вечное, навсегда совет Не Беллан фоткает это да, а панике. ты еблан записываешь Да, действительно, я еблан записываю там. Едем мы, конечно, в третий бадике Мы уже в третьем бадике Едем уже на третий шестнадцатый этаж Поверять, сможем ли мы там побраться в шестнадцатый этаж люди пробираются на заброшке, которые охраняются Пиздец, мы не можем, мы так пишутся здесь Че? Что? Вечером Ну, вот, свет и свет хули Свет и свет, а камер-то нет Ну ящен хуй, только тут замок тоже походу не подойдет Хотя не подойдет Там не видно наверное Ну давай еще. Да ладно Ебать, наконец-то говорится, бог любит троицу эм, Чё, блять? Как он открывается? Отойди. Сейчас дерну. Дверь закрой. Закрой дверь. А то будет громко, мне кажется. Мне кажется, его покрасили, потому что. Или нет? Чего, блядь? Его приварили, блядь! Я... да. смотри. Она приварена. Она приварена! Слышь? Она приварена! Четвертый, сука! А, а, сука! Четвертый, сука, подъезд уже нет. Пятый, блядь, пятый. Четвертый, сука, был закрыт домофон, мы его не смогли открыть, а здесь пятый. Пиздец. Неприступный шестнадцать, серьезно. Охереть можно. Ну песос. Короче, опять облом. Ты пиздец просто. Везде все закрыто. ⁇ баный ты в рот. Как так-то. Да Тоха? Mm -hmm. как так то. Как так-то. Ну а на этой ноте мы будем заканчивать. Вкратце о том, что же было в конце. Мы так и не попали ни на какую крышу. Мы обошли 15 подъездов. И так и никуда не смогли зайти. Вот. Собственно, а на этом все. Первый влог из двух или трех частей подошел к концу. Он был такой, мягко говоря, не очень, но следующий будет получше, и в третьем, по идее, либо он будет вообще ни о чем, либо ну, самый лучший из трех, я не знаю, сколько вообще их выйдет. В общем, на этом все, если вам понравилось, подписываемся, ставим лайки, там ссылки все в описании, ну, вы знаете, ну, да, все, всем пока.